Ноябрь. В этом году его приход пришелся на пятницу. Ровно 30 ноябрьских дней отделяет нас от того месяца, когда мы начнем обратный отсчет. Отчет до встречи нового года. Ну а мы отправляемся в очередное путешествие. Сегодня наш экипаж попытается проделать длинный путь, начинающийся от сопки Круглая и заканчивающийся в бывшем совхозе Михайловской. Достигли отправной точки нашего маршрута. Это сопка круглая. Сейчас травим колеса и продолжим дальнейший путь. если верить данным навигационных карт, то левее сопки круглые по ту сторону от дороги находится нежилое поселение Новостройка. Вот дорога пошла вниз, и там наверху видно развалины от бывшего поселения Новостройка. Виновав урочище Черная Яма, проезжаем богом забытый железнодорожный поселок. Видно, что жизнь здесь еще есть, но и она постепенно покидает эти места. Вот мы выехали из железнодорожного поселка Аврора и добрались до развилки. Вот в эту сторону идет упраздненная железнодорожная станция «Фестивальная» и нежилые поселения «Родионовка» и «Шишка». Мы направляемся на развилки прямо в сторону нежилого поселения Саранчева. На очередной развилке уходим направо. Пересекаем мост через речку «Таловка». И нашему взору открываются развалины когда-то жилого поселения Саранчева. Вот они остатки от бывшего поселения Саранчева, которым когда-то, возможно, кипела жизнь. Возможно, кто-то рождался в этих местах. Сейчас картина обучающая. Вот это, судя по всему, старый колодец. Видно вентиль, которым открывали подачу воды. Возможно, внизу стоит какой-то насос. Вот эта основная труба идет глубоко вниз. Внизу под этими железками глубокая яма. Это уже похоже на какое-то жилое помещение. Замка нет. Сейчас попробуем посмотреть, что там внутри. Похоже на какое-то действительно жилое помещение. Видно даже следы электропроводки, которые уже благополучно сняли. Возможно, здесь когда-то кто-то и жил. Часто пристанище для каких-нибудь охотников. По имеющейся информации, в этих местах стояло 93 жилых дома. Также удалось найти информацию об одном из жителей села Саранчева Это Плотников Дмитрий Яковлевич родившийся в селе Саранчева 6 сентября 1923 года, прошедший Великую Отечественную войну и работавший директором одной из школ города усть Вот такая небольшая экскурсия по бывшему поселению Саранчева. Конечно, интересно, что было здесь. Если получится раздобыть какую-то информацию, будет очень здорово. А так, пока удалось найти только его местоположение на старых картах 40-летней давности. Кстати говоря, сразу не обратил внимания. Здесь вокруг этого поселения все изрыто. Поначалу мне показалось, что это крот делает свои норы. А потом, проходя рядом с дорогой, увидел, что ямы эти вырыты каким-то инструментом, типа лопаты. Скорее всего, здесь орудовали уже металлокопы. Добывали металл, потому что то там, то там валяется, то крышка от какой-то кастрюли, то батарейка. Покидаем село Саранчева, а вернее то, что от него осталось, и держим путь дальше. Проезжаем поворот на заимку Паратникова. Оставляем в стороне село Озерки, в котором еще теплится жизнь. И через несколько километров въезжаем в бывший совхоз Михайловский. Видно, что поселок живой, но и эти места времени щадит. И никто не знает, что будет с этим поселком в далеком будущем. точкой нашего сегодняшнего маршрута бывший совхоз Михайловский. Вот виднеется асфальтовое полотно, через которое мы переехали, чтобы согреться, попить чайку, подкачать колеса и после этого выдвинемся в обратный путь. То, что мы сегодня хотели, а именно найти и посетить заброшенное поселение Саранчева, мы добились нашей цели. Открепившись оставшимися бутербродами и согревшись горячим чаем, накачиваем колеса до нормального давления и выдвигаемся в сторону дома. Стоит отметить, что в нашей практике это первое путешествие подобного формата. И сегодня нам повезло. Повезло в том, что удалось отыскать нежилой поселок Саранчева, и в том, что дорога до него оказалась не очень сложной. Будем надеяться, что с поселениями Шишка и Родионовка, нашей следующей целью путешествий исторического формата, нам повезет не меньше.